Так, ну что, мы получили визы пол третьего. Два часа за нами приехал бас. Это все сидят на получении визы туристической. Блядь, а, не туда зашел. В общем, сейчас едем уже на границу. Лаоса, проходим таможню и вперед в по потом пройдем еще таможню Таиланда там будет шмон, досмотр а после стартанем уже в домой прибудем где-то часа 2-3 ночи может быть в начале 4 но ну, вы все узнаете сколько мы в дороге были на обратном пути на одну остановку должно быть меньше почему-то, потому что все торопятся. Водители вставы эти быстрее и быстрее. В общем, сейчас надо найти на бас. Понял, no, но no, унул. No. Где-то он на той стороне. у вас. Как видите, возле посольства пробка такая. Понятное. В общем, надо найти нам своих. О блядь, лобовая затонированная как. И снизу, и сверху. Так. Ага, вон они наши все. Возле варечки стоят. Сейчас посмотрим, куда они пойдут. И поедем с вами дальше. мальчишки, сами приехали на границу, вот, на таможню Лаоса. И сейчас народ побежал в Дитти Фри. Можно вывозить с Фри, точнее с Лаоса, один блок сигарет, это 200 сигарет, один литр алкоголя. Если возьмете больше, будут проблемы у вас на таможне в Таиланде. На границе в лаосе вас выпустят без проблем. А на границе Таиланда у вас могут конфисковать данные вещи. И плюс еще штраф будете оплачивать. Так что смотрите аккуратно. Ну пойдем сейчас посмотрим, что там в есть интересное. В общем, мы с вами уже в бюти-фри. Алкоголь. 12, а 1250 бат, по-моему, штуки. А, нет, 580 бат. А 1200, наверное, их. них. 550, риски, риски. Вот он, став наш. Чивос 980 В общем, всякая херня То, что можно купить а, в Таиланде а, здесь уже пошли вещи сумки, Запах кожи Кож... Или как там, кожа с заменителем ну давай, проходим, с чемоданом ты ёпки, встала. Встанут на проходе и стоят-то В общем, вот такой вот, будьте фри. Помещение душное. Эти вентиляторы работают, но ну, душновато здесь. Дау! No. Будильники на любой вкус Так что можете приобрести Чемоданы вот. Приглядел себе ножичек, но Через ножки могут не пропустить Хоть он и сделан как зажигалка ну, точнее, трезвие есть, но, опять же, неизвестно, что за металл. Обуви всякой куча. В общем, можно приобуться. Кроссовки неплохие. Надо мне кроссовочки прикупить, скрипучие? Есть бутсы, или как они правильно, для футболистов. Так что, кто захочет... Тот себе прикупит Сумки, чемоданы, кошельки, ремни, часы В общем, все то же самое, что и в Таиланде Машинки бритвенные oh, Вот можно так кошелек купить Карманников ловить в карман задний раз засунул и пошел и ждешь, когда тебе полезут. О, oh, Фэнки. Ждешь, когда тебе в карман полезут. Oh, Блять, духотище здесь. Кондеев нету. Вентиляторы гоняют теплый воздух. В общем, ничего хорошего. Всякие платки. Что ты боишься? Посмотри в камеру Скажи привет В общем, пойдемте Наружу Сейчас двумя и мечек присядем В общем, ловить тут нехер Затюфри я говорю, блок сигарет Литра алкоголя Ну, чуть дешевле, чем в Татаре Можно приобрести и домой отправить это хорошо кто едет один с большой некурящей компании или не пьющий каждому зарядил по блоку сигарет по литру алкоголя тебе все это через границу произнесли а ты уже после все забрал и домой куришь пьешь так нормально Ладно, пойдемте. Сейчас мы уже, в принципе, до таможни прошли. Сейчас нам паспорта должны раздать. И мы уже будем проходить тайскую таможню. Будут проверять, просвечивать сумки, рюкзаки. А, везете что-то запрещенное вы или нет. Опять же, если будет перебор в плане сигарет, у вас, еще раз повторяю, могут. В лучшем случае конфисковать все это, то, что вы лишнее везете, там не один блок, а два. А в худшем случае конфисковать все это и еще плюс штраф, потому что случаи подобные уже были. Так что не нежескуйте, ребятки. Не жадничайте. Знаете, как говорится, жадность праве разгубила. Поэтому лучше берите столько, сколько положено. Ну а если у вас есть знакомые с вами или вы познакомились, договоритесь лучше с ребятами, чтобы они вам... Пронесли через таможню, вы сами это все купите, они вам это все принесут, а после вы заберете и спокойно уже поедете домой. В общем, проблемы у нас на таможне возникли. Две курицы пропали непонятно куда По-другому их называть нельзя Сказали 20 минут на дьюти-фри И поедем дальше Больше 20 минут уже их нету Уже всем паспорта раздали лопаток а нету Вот став бегает ищет их короче По дьюти-фри Никак найти их не может А мы сидим ждем их Потому что чем дольше они лазят, тем дольше мы находимся на территории Лаоса. Хотя уже могли пройти таможню Таиланда и уехать домой. Мы пока ждем. Вот наши все желтые мудры, на оранжевые. Нам надо две маркетинга. Я не Вот такие вот молодые монахи. Работать не хотят, вот монастырь чтобы не работать, а ходить, попрошайничать. Он вообще юный, ему даже хрен его знает, сколько лет он... Прям ребенок. Потом она... Сейчас, скорее всего, в Таиланд поедет. А может быть, наоборот. Он тает и был здесь... В общем, мы пока еще ждем куропаток. Непонятно, кто они. Мужские и женские куропатки. Сейчас появятся, обязательно вам их покажу. Чтобы вы знали лицо героев.